Вот здесь, здесь, вот здесь можешь, Малех. Окей, okay. рассказал. Вверх. Давай, Гарвард. Куда Сухо лезет, лезет, лезет, смысла? лезет. Убиваем, убиваем. Как карта будет готова, скажи. Чтобы на нас не закинули. Карта готова. где их не пищу маленький а лиса Пласс, не уехал. лиса нету здесь он уехал вниз а нет стоит это просто я его не увидел Зверь. А, у нас вся техника, конечно. Я на них арту скинул. Да, он скидывал. Да, я скинул там. Я не знаю, как это. Прошло. Ну, 4000 минус. Так, сейчас 44 за это сюда. Контроллер меня. Бразер, да. тут ВЗ, стой, стой, стой, тут ВЗ стоит. сучка я вас прикрываю если что прячешься за камнями ребятки а вон еще там они сюда пер переехали засудит ну, на кэпка в длин махали ну. поздно а не кидали дали нет не руки а с не стоит закинуть сейчас. Арнад, молодцы, брали. Так, Лиса, Лиса. Барт, заберите его. Ром, аккуратней, сейчас я тоже подойду. Ром, давай ты с той стороны, я отсюда. Я по центру. Вали его. Давайте, тоже что сметительный лисарь. Ёлка где? Ёлка вон она, по гору там про 75 хп остался. Угу, mm вот -hmm. здесь стоит. В ангаре. Да-да-да. Хорошо. Ёлка, встречай Ёлку. Ёлка двое. А да, я за я тоже. кто другой 44-й заберет. Или чё? Эти кусочек. Десерта. Угу, mm морс. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.